Были слова, а теперь словно рот пересох Будто пустыни вокруг, и в глазах песок Будто лежишь-то над ней, и в ушах вода Не видеть, не слышать, не чувствовать никогда К черту органы чувств, а тех только скребущая боль Держащие власти скандируют хором «Я воль!» Все давно решено, и готовится к воду войска И ты знаешь, что сам ни при чем, но снедает тоска Что-то мог сделать, а что ни за что бы не смог Дыхание разума травит сомнения «Смог!» Если ты не способен развесить плакат на мосту, то мог бы хотя бы чуть громче кричать пустоту. Словно собственной слабостью ты подписал чистый лист, и теперь твоя подпись сияет под списком убийств. Легче тем, кто, сумеет, кто умеет смотреть на себя без прикрас. Кто то такой, чтобы такой подписать мог приказ? Кто такой, чтобы то такой, что на что-то суметь повлиять? Но ты ходишь по адскому кругу, опять и опять. Время вылечит тех, кто в себе сохранит солнце, свет, и на эти вопросы, быть может, подарит ответ. Тут ждется счастливой развязки последних страниц. Тут обнимет друзей за пределами любой из границ. Собственно, это было написано. Я лег спать, через три часа проснулся и прочитал новости. Собственно, я когда писал, я, честно говоря, вообще не верил, что такое может случиться. Я вроде не замечено ничего. добавить. Я смотрю на небо, вижу серый дым, Зрелищ, как и хлеба, хватает молодым, За окном цеплет, хоть и не спеша, А чего ж труднее сказать, чтобы в нем дышать? Из ящика нам в уши льют про рим. Пустота снаружи, пустота внутри. Пустота снаружи, пустота внутри. В головах разруха, мрак и кутерема, Страну накрыла глухо египетская тьма. Кто нам путь осветит, кто все пройснит, кто за всё ответит, кто нам все простит? А на асфальте лужи разбиты фонари. Темнота снаружи, темнота внутри. Темнота снаружи, темнота внутри. Быть в но чувствую одно — что подлодка наша залегла на дно, В перископе солнца чистый окаём Кто из нас дождется команду на подъем? Ты никому не нужен, стань строй или умри Нет любви снаружи, нет любви внутри Нет любви снаружи, осталось ли внутри? Больше так нелепо мы отдали свой дом, На духовном скрепах выстроен садом, Пока мы словно в коме искали путь по тьмах. Выцарились в доме, ненависть и страх, Вороны все кружатся ночи до зари. Идет война снаружи, идет война внутри, идет война снаружи, но главная внутри. Я видел во сне лица, горящие глаза, И мне страшна полиция, не страшен автозак. Они не ходят в ногу, не дышат в унисон. Хочется и Богу, чтобы это был не сон. Тверды, хоть и и не богатыри. Открою дверь наружу, свободе изнутри. Открою дверь наружу, свободе изнутри. В трансляции замечу, что это не призывы, потому что в любой нормальной стране, когда люди ходят по улицам им не страшна полиция им не нужно переходить каждый раз дорогу в избежание неприятностей а, я вспомнил я, буквально пару дней назад я вспомнил, что у меня была песня, которую я много лет ну, когда -то раньше часто пел потом много лет не пел Несколько лет. Он писал ее чуть ли не в 2009 году. Я сейчас э, попробую ее вспомнить. В общем, как-нибудь по-простому сыграю. Просто за какое-то ощущение такое. Я не знаю, о чем говорил Иоанн. И с неба звезд не хватал. Я просто вижу, что кто-то с топкрана стал на цветной металл. Мы давно забыли, что такое полет, но почти достали до дна. Это верный признак того, что греет ядерная весна. Полный бардак, как хочешь, так и зави. Но стрелки часов снова скажут тик-так И продолжат считать круги И феникс-кукушка вновь запойдет Запоет, отойдя от крепкого сна И на землю по ступлю мягко сойдет И ядерная весна Все, что посели, то и взошло, И иного нечего ждать. Нам остается лишь спорить о том, Воздаст ли всем нам сполна, Когда там расы накроет наш дом Ядерная весна. рождения странный миг, и вроде бы все как всегда, Но солнце снова покажет свой лик и сюда засочится вода, зеленой травой на статы земли зайдет, где прошлась война, Образом света и вечной любви ядерная весна. Я весна. Я весна. Я весна. Перемолотым души и раны. Умение слушать людям не по карману, Что прикажешь делать, что прикажешь делать в осознании этой виды? И я пытаюсь петь, и я пою, как умею, Ведь молчание, смерть, А мне восточь живее, Но в каждой песне привку сталой воды. Кольское время, сквое на чувство, Все даже дилемма, ложа прокруста, Вспыхнуть героем или потухнуть в англе. Любить весь мир легко, это лишь шар под ногами, Но как же мы далеко От всех тех, кто рядом с нами, И согревая других, ты рискуешь остаться в зале. Кромешный мрак, ему не видно конца То ли вселенский бардак, то ли воля творца Это бескрайний блюз Я стою на краю, но я еще удержусь Черные люди, от них люди в сером за награду валюте, занимаются делом, вставание с колен до исхода судного дня. Все ломая вокруг, не прекращают попыток превратить мой дом в большую камеру пыток, они близки к цели, и это пугает меня. Здесь не осталось границ, все границы размыты, А на витринах лиц толстый слой антрацита. это только начало, что дальше крепче держись. А под мостом живет пес, на ухо, Разодранный нос, но присутствует духа. В его бездонных глазах я буду учиться всю жизнь.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 Звезд на башнях Кремля, Только синее небо, как шалор настонет, под нами живая земля. Она так завидует этому вечному свободу, Ведь небо нельзя расчертить, разделить. Лучья порвать, разметать, распилить И оно служит нам Мы маяком безграничной свободы где во мне живет маленький бог Он смотрит на этот мир свысока И только звезды, что дарят тепло Для него что-то значат где-то во мне живет маленький Бог, но надо мной он смеется из путешка, А когда я о нем забываю, Он горько плачет Выше звезд Что может быть выше звезд На погонах и вождениях? Только синее небо Перед небом просто кучка бездомных бродяг И ему безразличны все наши чины и медали Все золото мира вернется во прах Развеется пеплом на древних ветрах и останется нам только то, что другим мы раздали. Где-то во мне живет человек, Он пока за решеткой и дверь заперта, Но однажды он сможет найти ключи и выбраться к свету. Где-то во мне живет человек, И вся моя подлость — Вся нищета уходит бесследно Лишь стоит мне вспомнить об этом Yönk'a. небо, закрывшее солнце, давит своей пустотой. Обнаружив себя у края колодца, я кричу себя стой. Обнаружив себя у края обрыва, я шму на но не светятся больше глаза, не светятся больше глаза. Я забыл, как смеяться, будто динталят Я звоню, звоню в Лиза-Алерт Найдите меня Я заблудился в коммуналки Я прочно запер в крепости Алка На кого я себя променял Это песни печальные, плача электри Бесцветный, великий не немой, вместо клубка Арядный селектро, как мне вернуться домой, кто мне поможет вспомнить дорогу, пока не накрыла крыса, И растует вновь угли глаза, Растует вновь угли глаза. Мой Питер Пен давно не летает, да я звоню, звоню близо. Идите его, где-то в отеле бродит маленький мальчик, Он потерялся, он горько плачет, У меня больше нет никого. счастье мой спас комплект под стеклом Там пара значков, рев шнурок на запястье Там монетка кверху орлом Там мамины песни, ласточки в небе Зеленая и коза И сияют как солнце глаза Сияют как солнце глаза Мальчик смеется, он будто не знает все, что случится потом. Он мячик лохматый собаки кидает, Собака виляет хвостом. Он мне кого-то напоминает, Я вижу его не впервые. И я звоню, звоню, Лиза Алерт. Найден живой! Найден живой! Он найден живой! Прочитаю какой-нибудь. Иногда мне становится страшно до тошноты, что лучше не будет уже ничего никогда, что нам не удастся выбраться из темноты, что все, что держало нас здесь, уничтожит орда, что к текстам моим прерисуют кривые рога, Заполучат автограф на девственно чистом листе. И по чуждому блеску в глазах опознают врага, Утягчающие записав, что окончил физтех, Что придется покинуть свой дом под угрозой кирзы, И успев всем друзьям сказать лично прощай и прости. Что дети без грусти забудут родной свой язык, и Ненужный в том мире, в котором придется расти. Но когда я держу твои руки в ладонях своих, Когда слышу твой голос, вернись поскорее домой, Когда делю счастье с тобой одну на двоих, Все страхи уходят, как не были. Сами собой. Что бы ни случилось, и что бы ни произошло, Я точно знаю, все будет у нас хорошо. Все сомнения, тревоги, невзгоды, лишь дым от костра. Ведь любовь сильнее, чем смерть, и тем более страх. Друзья, берегите друг друга и своих близких. Спасибо.